Сюрф это такая сложная штука по первому впечатлению, но когда ты начинаешь играть, тренироваться, учиться этому делу, ты осознаешь его превосходство, удовольствие и тайм-киллерство. Я реально теряю вообще понятие, который час, когда я серфлю. Каждое прохождение карты, каждая попытка прохождения карты, это уже около минуты. 100 попыток это 100 минут. Вы понимаете, что это уже полтора часа. Это просто очень быстро. Поэтому, когда я захочу чего-то сделать, кстати, хорошая идея. Скачиваешь CSGO на ноутбук и играешь на серфе, когда тебе нужно где-то как-то протянуть время. Сейчас у вас на экране красивый серф. И самое приятное, что этот сюрф не скачан с интернета. Это мой сюрф, грыбыны. Я научился за месяц такие вещи делать. Мне очень нравится это. Теперь я не нарушаю авторские права. Я показываю вам свои же мувики. Поэтому я занимаюсь благотворительностью. Если вы хотите использовать это вот такой вот красивый фон себе под ролик, то можете скачать. Я оставлю ссылку на скачивание. Контентмейкеры можете брать. Страйки кидать не буду. В общем, на самом деле этот ролик я снимаю по поводу того, что я хочу посмотреть, насколько я улучшил свой скилл. Что изменилось. Ну и... С вами поделиться, потому что я с вами учился сюрфу 8 часов подряд. Я вам показывал, что такое сюрф, объяснил от начала до конца все, что есть и все, что можно. Ну и сейчас я вам покажу итог всего этого дела. Ну а дальше мы перейдем, скорее всего, к пх-хопу в следующих роликах. Сейчас я поговорю с Мишей и мы обсудим от начала до конца все, что происходит с моим скиллом в сюрфе. Кстати, еще на самом деле сейчас 8 утра. А сюрф это 4 бока. 8 умножаем на 4, 40 тысяч лайков, давайте, ну не 40 тысяч, ну давайте 20 тысяч, сложно пацаны, 20 тысяч лайков Все, полетели Миша, да? ты наш самый частый гость на канале за последний месяц мы с тобой записываем уже третий ролик Первый ролик был про то, как ему учились серфить Второй ролик про то, что такое серф И третий ролик, что со мной произошло за месяц Научился ли я серфить или нет Я попросил Мишу в этом ролике рассказать про те карты, которые мне стоит пройти И вообще, чтобы он оценил мой бы уровень серфа Ну слушай, ну сейчас, смотря за тобой, я могу сделать вывод, что месяц реально прошел не зря я вижу, что ты стал намного плавнее, чем мы с тобой в первый раз, когда зашли на Сервак, И на самом деле... У тебя сейчас, в принципе, приземления стали неплохими, но все равно пока этого недостаточно, и тебе нужно а, стараться как можно плавнее еще приземляться на, на рампы. Но в целом у тебя сейчас появились азы, и ты сможешь пройти некоторые сложные карты. Я тебе сейчас рекомендую пройти Surf's and Drap 2. Это Тир 2, а, линейная карта Surf Belief Refix Тир 2, а, 4 стейджа и Surf's and Work 2. Она будет самой сложной из этого списка, Тир 3. Тоже линейная карта, и она проходит примерно минуту. вот Она как раз таки будет и ключевой, сможет ли ты ее пройти или нет. Вот, посмотрим скоро видео, видосе Окей, okay. сейчас я выбрал ту карту, которую вчера ночью проходила И она мне очень сильно понравилась Просто максимально приятная карта И по картинке, и по прохождению Но Миша ее назвал тупой Сказал, что она слишком линейная и слишком простая Ничего здесь нового нет Я не знаю, мне все равно я... я тут почти рекорд побил карты 10 секунд всего разница А так, я бы тут набрал лишнюю скорость на самом деле Поэтому упал Я тебе также очень сильно рекомендую Смотреть за ботами Смотря за ботом, ты можешь, во-первых, узнавать новый скип Во-вторых если а, на бате показан про игрок, ты можешь увидеть те движения, которые он делает, и ты можешь пытаться их повторить. То есть ты будешь анализировать то, как он проходит, и стараться искать в своем прохождении ошибки и их фиксить. Вот я прошел карту за 54 секунды. Лучшее время здесь было 40 секунд. Я лично считаю, что это неплохо за месяц. Подожди, а, а что я делаю не так? Вот смотри, я прохожу карту. Вот что я делаю не так? Какие у меня, может быть, ошибки с приземлением? Вот сейчас мне не хватает а, скорости. Я... У тебя на каждом приземлении из-за того, что ты из-за того, что ты выбираешь неправильную траекторию, ты очень много скорости теряешь. То есть ты, проходя каждую рампу, теряешь по 100, по 300 скорости, что ага. непозволимо для серфа. Хорошо, смотри, я знаю единственное точно, что Процент сейчас, что я прыгаю неправильно, То есть я смотрел, как бот выполняет как раз прохождение Этой карты И он прыгает не вот так, как я прыгаю Он прыгает вот так он, он делает он пристрейв он Да, да. Ты, так, о котором ты рассказывал, но у меня не получается его сделать Объясни, пожалуйста, прямо сейчас, что мне надо сделать Смотри, чтобы сделать пристрейв Давай я тебе просто покажу И там будет видно как раз мои клавиши, которые я нажимаю И я думаю, что Давай. так будет нагляднее Смотри, если вот, допустим, смотреть мою скорость без ножа Она будет равняться 2, ну, 260 юнитов в секунду, да? Ты сейчас видишь Делая пристрейв, мы можем эту скорость поднять до, не знаю, там 350-360 в секунду, что, естественно, нам даст плюс на старте. Что мы вообще делаем? Так как рампа находится э, где-то вот тут, да, мы отходим немножко левее, для того, чтобы нам было удобнее приземляться на рампу, зажимаем клавишу одновременно W и D, w. делаем w. такой небольшой стрейф, то есть, вон, видишь, мы разгоняемся до примерно 300 юнитов, да, да, и в момент, когда у нас будет максимальное значение, то есть 300 юнитов в секунду, мы делаем как раз таки прыжок, Отпускаем клавишу, и отпускаем клавишу WD и зажимаем противоположную A. То есть делаем пресс раз, зажали и полетели дальше. То есть вот, сделали пресс вот в этой точке нажали на пробел, отпустили WD и вернули клавишу обратно ну, с помощью клавиши A. То есть вот раз, два. Это и... сложно, это очень сложно, я ничего не понял. Это, и... очень сло... это очень сложно для понимания, но да, здесь нужна да. практика. То есть, просто так с первого раза Это, ну, естественно, никого не получится Тут нужно прям практиковаться, практиковаться И постоянно проходить карты Черт. Именно с пристрейфом Ладно, я пошел тогда проверять те карты, которые ты мне Скинул, и я посмотрю, какой у меня будет результат Спасибо большое, Миша Ребят, ссылку на Мишу я оставлю в описании Он топ-1 России, если что Очень хороший игрок по, -по, -по серфу да. и, занимается... и он занимается нашими Сюрф-серверами на шоке. Поэтому, знаете, то, что все, что вы тут видите Это все разработка э Миши он все настраивал, поэтому ему респект Окей, пошел, давай Все, спасибо тебе, пока Давай. Небольшая рекламная интеграция На самом деле, вот этот ножик я должен был забрать себе Во время стрима, но он не вывелся Поэтому я сейчас его разменяю На 50 долларов 3 раза И буду ставить ставки Я поставил прямо сейчас на коэффициент 1.5 50 долларов и выведу, когда будет Здесь 65 долларов Хорошо, я тогда ставлю 100 долларов на коэффициент 1.5. Попробуй сейчас меня зафейлить, пожалуйста. Ну что ж, я выйду на 150 долларов. Я вернул, получается, все, что у меня было. И давайте я выйду сейчас в плюс на ксфейли. Но уже не здесь, а на джекпоте. Поэтому я сейчас ставлю 10 долларов. Вот здесь Джекпот Ну что ж Я поставил на джекпот 10 долларов И у меня есть конкуренты 2 доллара 0.25 Ладно, конкурентов нет Но я вам покажу как быстро А, вот и конкуренты 3 доллара поставили Ну что ж Здесь должна моя быть ставка Так, здесь у нас Победа за нами Это очень хорошо Это меня радует а У нас плюс сколько долларов плюс 14. Так, 4 доллара мы заработали сверху. Все, мы точно сегодня в плюсе на КСФЛе. Поэтому я могу вам сказать то, что ссылочка на КСФЛ есть в описании. И не забывайте про промокод шок При пополнении он вам дает 5% к депозиту. Начинается мясо. Это карта Sand Trap. Я не проходил ее вообще ни разу. Я ее впервые вижу. Сейчас посмотрю, что будет происходить. Сразу говорю, я выкидываю все, что у меня есть и готов проходить. Я впервые ее сейчас буду видеть. Но если Миша сказал, что она сложная То, скорее всего, это именно и так Есть Вот так вот, первая <laughs> первый блин, кому Ой-ой-ой-ой Сложновато О, но это, тут тут чита я использовал Это не совсем правильно Так, здесь у нас получается Так да ладно, но это сложно. Знаете, здесь просто большие дистанции. Тут скорости должно быть намного больше, чем в обычных картах. Так, пока что нормально. Здесь очень хорошая скорость, даже а, перебор, какая хорошая скорость. И не хватило высоты. Будем дальше проходить. Так, это моё пока лучшее прохождение. Я вот не знаю, куда лететь, но рискнем полететь направо А, это, боже, это и есть серф Я думал, это стенка, ё -моё. Хорошо, Ну у нас есть продвижение Я уже прошел вроде процентов 50 этой карты Это лучшая скорость, пока которая у меня была Мы хорошо держимся Хорошо держимся Хорошо держимся Ай-яй-яй Да Отгадал Отгадал И все Моя... Я даже не понял куда дальше лететь Так, сейчас покажет Миша как проходить эту карту Так, пока что я делал все правильно Ну вот видите, как... в чем отличие моего прохождения и Миша Он очень низко подходит ко всем рампам Он прям в миллиметре на них прокасается и на них падает так, здесь он даже не касается той рампы Сразу сюда Он это, что? если что, проходит просто так То есть без тренировки Так, пока что делал все правильно Ага, надо было сюда И... Ага, ну в целом по Вроде понятно У него скорость 4 500, кошмар Что он творит? Блин, сложновато выглядит А вот и прохождение Прошел. О. О, боже мой. Чуваки, я на это дерьмо потратил очень большое количество времени. Очень большое количество времени. Очень. Вы просто не представляете. Если я снимал ролик прохождения карты первой, я снимал прохождение два часа, я думал, что это перебор, то это прохождение заняло больше 4 часов. Смотрите, это материал, где я начал проходить эту карту. час час 44. Я начал в это время. Я закончил в 6.31. Я проходил карту 5 часов. Это кошмар. А, это стир 2. Ну, реально кажется сложное. Мне, мне было реально сложно. Ну, он еще скинул 2 карты. И эта карта была из тех вариантов, которые я пройду 100%, а следующий уже нет. <свык> ну, давайте пытаться. Это вторая карта, которую мне скинул Миша, которую я, скорее всего, не пройду. А, тут стоит же, кстати. Ну стояли же всегда были проще. Сейчас посмотрим. Так, первый стеж прошел. Пошла стрелочку? Да. Как это выстиловать, не знаешь? Нет, не знаю еще. по надо крутиться. О, да, да, да, покрутился. Шикарно. Все, чуваки, третий стейж. Там <смех> это очень сложно. Так, четвертый прошел. О, третий прошел. Все, все, четвертый, четвертый остался. И сейчас ты охренеешь. Так, я уже начинаю. И суть в том, то, что долететь до верха, это не конечный результат. Не, легкая, лёгкая, лёгкая, Настя. Лёгкая? Да, я пройду сейчас. Напишу, ну, где я уже был у финала. Ты, ты где сдыхаешь В самом конце. Да, я, я не могу долететь. Я вот... Там по них да, в конце? Не знаю. Я не понимаю, что там делать надо. Я вижу этот гребаный финиш. Я ударяю себя об стенку финиш Я не понимаю, что я делал не так. Скорости вроде... При падении, первым первом падении у меня есть скорость 500. Потом он становится 1300, когда я уже к финишу лечу. Я не могу долететь до этого кольца. Ой, боже, испугался Настя. Настя так не делай никогда. Поздравляю. Извини. 49 минут. Боже мой. А ты с банихопила или долетела? Да, да, да, я с банихопила. Ты падаешь прямо на краешек и нажимаешь пробел. Один раз. Там скорость 1800-1900. О, нет. О боже, прошел Я последнее место Час, две минуты я проходил эту карту Чуваки, у меня та, у меня так болят пальцы Просто И у меня так болит шея плечи. А, это вторая карта, которую нужно было выполнить Которую нужно было пройти Миша, я тебя ненавижу Все, и осталась третья карта, которую он назвал Что я ни разу в жизни не пройду Ну, на таком этапе я не пройду И Ладно, погнали, посмотрим, что за третья карта Ну и на последнюю карту я гружусь вместе с вами Очень красиво, кстати, выглядит хоть что-то на наконец-то оригинальное И отличительное это тоже стейдж, да? А, нет, это линейная уже. Не, ну, Настя, если он... И, и тут рекорд минута. Если что, это, значит, мои полторы... Полторы минуты Без ошибки. Не, пацаны, ну это хард, это очень хард Не, ну короче, пацаны, я тут беру паузу, потому что я уже не смогу здесь это проходить Это сложно, объективно сложно И я это пройду просто какое-то свободное время, но не сейчас Я прошел две карты, я уже доволен Но вот третью я просто не вытяну никак Ребята, я надеюсь, после моих роликов кто-то станет лучше в серфе Я уверен, что такие люди появляются потихоньку Но пожалуйста, если ты смотришь этот ролик и не знаешь, попробовать или нет, попробуй Это очень круто, ты умеешь серфить, ты умеешь Почти все в этой жизни, дружище С тобой был я, Шок Не забудь подписаться на этот канал и поставить лайк Пожалуйста, не забудь это сделать Пока